А Короче, Алло. суть такая, что подписчик открывает кейс, ну как подписчик, стример зажравшийся край Ну в смысле зажравшийся, правда? Давай, выбирай Но мое решение сразу падает на 0.07 Хорошо, 0.07 Медленно, быстро? Медленно, конечно У нас все сегодня медленно, мы сегодня с тобой медлительно Да Вот и вы, смотри, окуп Давай Так, сразу идем в апгрейд Сразу апгрейд Братик, без этого никуда. Ставишь соточку. Хасарис хотел, уля какой. Давай. Так и Рисатрон, Рисатрон хочу. Все, поехали. Ну поехали. И он заходит. Ага. Стой, сука, не заходит. Ну почти. Ну попытка хорошая, давай. Что а, дальше? План, смотри. Дальше у нас идет рунический, ну, так сказать, по традиции. Да, наши, там какие-то традиции есть у них. У меня просто Биксер оттопился топился до конца. Вот да. капельяра. Укуп. Ну, продавай его нахуй нахуй нам. Нужен. Правильно. Теперь 007. Блять, оно не выходит. Во. Ну, все, потому что закрыли. Все, смотрите. Сейчас будет 100% укуп. Больше чем 19 рублей. Угу, в апгрейд. В апгрейд. Так на соточку. Давай, ну ресетрон нам сказал типа ББ гадюку Можно горюка. Вот, Поехали. Поехали. Это, Поехали. Типа изи прокачка. тачка не зашел, не зашел. Да. Ну слушай, апгрейд сегодня нам не катит. Натоли Это... не катит. Давай, так, у ну... меня есть вот такой вот бонус еще. А, ага, что ты мне не сказал-то? Открывай. Поехали. Поехали. И сейчас бонус, короче, к депу, да. О, Оранжевые осколки Уу. Я понял, да? Да Давай, кого в этот Гадюк? подожди, теперь на вторую страницу, на вторую страницу Так, и вот тут, ССГ когти Левый верхний угол О, 100 репостей прокачай Все, ну это видите, всё Провели Да сука Не фартит сегодня тебе Куда идем? Нет, ладно, смотри. Все очень плохо, так как все очень плохо, а когда все очень плохо, нам нужно идти на Биг Стар. Да. Хороший кейс. Отличный кейс, как бы. Ш кто бы что. Но бы. не сегодня. На Продавай. Продавай и 007. 007. 0.07. Сейчас 10% укубратик. Давай Мы я сегодня посмотрю. вывозим ага. на 0.07. 007 сегодня. Да еб твою не, в пизду продавай его, Ну давай продадим Так, давай 62 рубаса Ну, готов к all-in Очко порвать, ну почти Дэнди, Дэнди Дэнди сегодня окупает, я тебе отвечаю Дэнди сегодня А что тут у нас есть, вот это говно, вот это говно не он окупит, я же говорю, я же говорю Так, ну его в пизду продавай Правильно, правильно Собственно говоря, я же говорил Теперь Теперь Близзард Близзард Куда тут гений сидит? Гений, гений. Гений. Гений. 35 рублей. Мы окупились. Спальчика давай, конечно. Куда идем? Конечно. 1, 2, 3 у нас баланс. Куда идем? Так. 1, 2, 3 баланс. Давай ниже. Ниже. А нет, тут Ubisoft, я смотрю, такой. Знаешь, замечательный. Покупающий у нас. Да, конечно. Конечно. Открывай, блядь. Сидеть баланс. С удовольствием. О, Изи, я же говорил. Опа, оставляем пока ста пусть он будет у нас. Давай, куда идем? На счете 41 рубас. Целый 41 рубас. За 41 рубас можно еще и рунически открыть. ебаш Поехали. Смотри, охотник. Чекай. П 250 охотник. Ласка. Ну, это, это О. достаточно близко. 80 рубасов. Продавай, ну Давай, нахуй. Все, пошли Давай. дальше лековать, да? Шикую. 92 рубаса. Нас. Какой кейс ни разу еще не купил. Нас? Да. Дэнди. Нет, а, он накупил, блин Ну ладно, давай, не я купил, ноль-ноль Давай Давай, я предсказывал. давай, я предсказывал, что это магний Нет В смысле? Продать его Нет, в апгрейд Его сейчас в апгрейд на 150 рубасов. Давай, он залетит, давай, куда идем Смотри, смотри, и сейчас бери охотника, просто Бери его за глотку, левый верхний угол, если что Бери его за глотку, блин Охотник, охотник За твоей жопой был охотник, стал жертва Ну я, точно. <laughs> так, 73. Давай, 2. куда идем? Выбирай. Ну, слушай, я тут на близко засмотрелся. Мы, в принципе, будем, наверное, бегать под ним тем же кейсом да. которые, ну, так-то, окупают, но не сегодня. Продал. Вот он не окупает. Продавал. Продавай. Продавал. Продавал. Продавал. Так, 62 рубаса, выходи оттуда смотри и тут есть замечательный кейс армейское качество армейский кейс все поехали давай вот ход в рот я ухожу ход в рот блять ну продаем продаем продаем этого красавчика но меня аж не продать идем сейчас звезды звезды открывается 25 рубасов это big star дебил тоже звезда, ты че гонишь? Давай, ну, да, поехали. Так. Я так и понял. Так. Оку, оку, оккуп. Да. Его вапг. Ах да. ты, блядь. Слушай, Я твой повелитель на сегодня. Не забывай. Не забуду, давай. У меня как бы плетка. Ладно. Так, давай ниже. Давай, ниже. Смотрим, что у нас еще, еще ниже. Еще ниже. На самое дно. Где я сейчас? Давай. Ой, ну не прям настолько, ну не, ну не ври, ну не ври. Давай, вот где-то здесь Зеленые смотри, зеленые скины, зеленые скины. Зелёные? чуть пониже, чем я, но в принципе можно. Можно ядерный сад так забрать, но в принципе, думаю, ну, нормалды, нормалды. Джорн. Мы в минусе. И кто сказал, что решает маска? Давай. Ладно. Ну, сейчас нам по-любому нужно открывать Близзард. Ну, это... Ну, но он это стопроцентный окуп, будет сейчас, сейчас ловить сейчас охотник пойдет, 50, покойник. Ой, охотник. На крыльях ветра. Минус 5, в апгрейд? Нет, продавай. Давай, давай идем. Продавай. Верь, в смысле ты из него выходишь? Его же открывай. А, давай его. его, его просто... Смотри, продает. он сейчас даст тебе такое поебалу, которое ты... Понял. Ловишь каждый день апгрейд, его в апгрейд на 170 трубасов. Собирать. И берем, короче, на вторую страницу идем. Здесь ничего интересного вообще нет. Здесь поджигатор твоего очка пойдет? Опа, люблю такое. Нет, спасибо. Горячие грезы, вижу. Вот, Отлично. Почему не поджигатор? А потому что, как бы, у меня еще и стримы есть. Он за... не заходит. Сука. Сука. Как же он близко постоянно. Ну, тут, естественно, один кейс остается, который мы можем открыть. Уехали. Сейчас они окупят. Замечательно. Сейчас окуп. Просто имбалансно. Окуп. Окуп. Окуп. Физкупный. Продавай. Куда Продавай идем? Его. Его 007. А, 007, давай. Магний, да, был... да, вытаскиваем. Нет, какой магний? Сланец. Да ебаный хуй ты шум. Подожди, продай его. И перезайди на сайт. Я тебя прошу. Просто перезайди на сайт. Понял. Разлогиница, да? Нет, просто закрой его и заново зайди, потому что это какая-то залупа, которая Ладно. мне вообще не нравится. Microsoft, блядь. Пиздец. Давай также 007. Смотри, сейчас выпадет другая пушка, которая окупит процентов. Я тебе отвечаю. О! Пойдем. Минус. Продаем? Сколько? Да, еще раз, еще раз. Сколько? Еще раз. пистолет. Нет, ну сейчас по-любому что-то... Ну смотри, нет, смотри, апгрейд, апгрейд, я верю, я верю. Давай, 200 рублей. 200 рублей, мы должны забрать сегодня... Блять, тут нет Вторая страница. Вторая страница. На этой странице нет ничего интересного. Смотри «Взгляд в прошлое», тут у меня взгляд упал на него, он, в принципе, такой сексуальный, как... добавили блин, баный ты. нормально. Чикатило, блядь. Сам такой. У нас еще есть Авик, мы можем его продать? Нет, мы не будем его продать, мы его выведем. Будем. Будем умными, да? Да, не будем рискуйте. Умными, потому что он больше не даст нихуя. Ну что ж, ну, ребята, а на этом огромное да. спасибо. Как бы, мой раб. А, твой раб да? Зовут. Ну, твой раб на сегодня, Да. Да. На сегодня он выполнил все да. задания, как... Да, твой раб. Чё ты? Ты чё, нахуй? Ч ⁇ ты на мою твиче делаешь? Все, мы его сейчас примем успешно нет мы его не примем не примем все тебя приняли все, все за решетку братан готов а разыграть эту наклейку я разыграю эту наклейку окей окей а вам огромное спасибо за просмотр да если тебе понравился видос влепи лайк подпишись на канал оставь комментарий это все конечно же только для кушать завод да специально для для меня. потому что этот реально топ учебник ребят у него нарезочка хуезочка там у меня все нарезки. все с говном все. говно Кровь. с палками и палки с говном. Его заминировали тапком. Ладно, ребят. Да. Всем ночи. Всем пока-пока. До свидания.